Очень довольна уборкой молодых людей, Александром и Ольгой. И в дальнейшем я думаю, что мы продолжим наше, так сказать, содружество. Я буду обязательно их предложить. И в последующие разы. Спасибо. Так что все.